Блять, я рубль потерял. <Стук> <Стук> Большая потеря. А ну-ка <Стук> я тебе рубль, поля. Захват мой ты ч? <Стук> Какой кровать сработать? Нет? <Стук> <Я? Стук> Качай ебу. <Стук> Бля, видео идт. <видео. Стук>